И снова всем привет. Дорогие друзья, мы проходим специальный мануальный массаж. И сейчас переходим к практической части. Работаем с противоположной стороной спины. Соответственно, от ягодиц до макушки мы с этой стороны все огорели. Расправили руку вот так вниз, чтобы растянулись трапеции здесь, или даже можно допустить вот ее. Потому что из шеи тут также будем работать. Вторую голову повернули в нашу сторону, предупреждаем, и вторую руку положили либо вот наверх, чтобы нам не мешал локоть. потому что мы движемся, да, чтобы в раз его не ударяли, не содресали человека. И я вам уже говорил, что если мы уж начали, да, то э, один плюсик у специалиста – это не отрывать руки от пациента до самого финала. Если мы что-то там отвлеклись, например, нам позвонили, берем телефон, отвечаем на что-то, делаем. Хотя бы мы его щупаем или какую-нибудь триггерную точку э, разминаем. Желательно, чтобы масло было рядом у вас всегда, а не где-то там стояло в другом конце комнаты. Либо такой э, карманчик, как у парикмайкеров, если знаете, да, э, масло, чтобы там было всегда под рукой. Э, и второй принцип, еще вам плюсик, чем меньше вы бегаете вокруг стола, тем лучше. Если надо бежать, да, то все-таки все равно как-то массируйте, что-то ему там делаете, Например, там взяли, там попили кофе, если вам надо, да, или что-то, и продолжаем работать. Все равно не отрываю руки от пациента. Масло сколько наносить? Столько, сколько нужно. Ну, во-первых, еще один плюсик у массажиста. Ничего от вас не должно на пациента падать, капать, да, то есть ни слюни, ни пот. Вот я повязку специально надеваю. Может бомдав, надеюсь, может полотенце рядом повесить, да? особенно если жаркие дни. Еще дополнительно можно полотенчик повесить. Масло на него тоже мильем, не особенно если оно холодное. Да? Когда лют масло на человека, это обычно либо индийские школы, а юридические там всякие, у них смысл другой. И либо эротический массаж. Да? У нас масло подогреваем, хотя бы в руках мы его растерли, только после этого наносим на человека. Размазывать столько, сколько нужно масла, чтобы не было слишком скольжения большого, да? если волоссовая покров у человека большой, то, конечно, побольше масла, да? А так, оно, у некоторых бывает впитывается оно быстрее, да, сухая кожа, у некоторых там, ну, можно добавить. Кстати, ловите еще лайфхак, если чувствуете, что кожа будет впитываться, вам масла не хватит, да, до конца массажа, то давайте все масло немножко на тыльную сторону ладони, потому что тыльной стороной мы не работаем, да, но если где-то понадобится, вдруг, как да, вот раз. Сняли его и добавили маслица, маслице. Где тут не хватает, так раз, немножко раз и добавили. Значит, работаем всегда с поверхностью, с той зон, с которой работаем. Туда поворачиваемся точкой дантянь. Это чакра наша вторая рабочая. Она хорошо развита у людей, кто занимается ручным трудом. Плотники, стойлеры, массажисты повар, да, э, кондитер, то есть вот подошли к этой стороне, развернулись сюда, большую зону обрабатываем, развернулись сюда. Не надо бегать, как вот некоторые вот так вот убегают, да, потом здесь начинают мять, потом сюда пришли, тут локтём помяли. Вот эта излишняя суетливость, она отвлекает подсознание от постепенного плавного процесса, человек начинает внутренне пугаться. А подсознание у нас, оно же э, по сути как ребенок трех-четырех лет оно может замкнуться, спрятаться, убежать вы хотите провести какой-то прием более глубокий а мы будем локтями работать да? поэтому потихонечку входим в тело постепенно каждое движение у нас где началось закончилось, мышца закончилась да? продолжаем движение здесь же закончилась мышца здесь продолжаем движение там, где мы закончили все э, логистически построено так, что вы поймете все одно из, из другого вытекает и потихонечку последовательно проходит все глубже и глубже. Поскольку работаем с локтями, то заодно заранее наносим масло и на локти. Ну, начинаем мы, естественно, с разогревающих мягких техник. Я уже размазал масло. Поглаживание – это принцип ноль. Пункт ноль. Да, еще не иначе даже массаж, но я уже опросил пациента, спросил, что беспокоит. Промял какие-то точки, успокоил его подсознание покачиванием. Расмазал масло, даже можно и локтем показать, что в дальнейшем будет и пожестче работа. И теперь сами растирания. общее. Идем от общего к частному. Поперек растирания всей зоны. Можно ехать вот такой ладонью. Можно ехать полностью пустить ладонь. Спиралевидные поглаживания. Вот одной рукой можно и двумя сразу. Как бы нам, наша цель покрыть всю зону. Если у вас ладонь меньше, чем объем тела человека, да, то делайте несколько проходов. Раз, проход, два прохода, допустим, три линии прохода. Три. Потом подперечные, ой, продольные подлаженные вдоль всей спины. Теперь э, техника стежки. стежки. От копчика проходим по диагонали, а получается кресло подздошло сочинение. Здесь между провертебральной мышцей и осистыми отростками стараемся проникнуть вот сюда, в такую маленькую ямочку. И вдоль этой ямочки у нас получается 4 зоны. Раз, два, три, четыре. На 4 подели зоны. Потом на 3, раз, два, три. Здесь заходим вон туда прямо. Потом на 2 зоны, раз, два. И потом на одну зону. В каждой зоне примерно по 3-4 стежка. По 4 лучше. Во вторая зона. Третья зона. Четвертая зона. Движение идет как в карате. От бедра. Если вы будете работать только рукой, у вас быстро устанет локти и кисти рук. Поэтому мы работаем корпусом. Как в карате. Вот бросок такой делаем. да. Быстро передаем энергию тело человека. Он быстрее согревается. Вторая рука может его либо придерживать, да, чтобы он не качался, либо просто как маятник на отмашку работать. Так вот, на три зоны, на две зоны. Соблюдайте ландшафт, тело человека, чтобы рука ныряла здесь, поднимала здесь и уходила вот туда. И на одну зону. Видите, сразу пошло покраснение, гиперемия, что мы добивались. Тепло почувствовал? Вот, сразу чувствуется тепло. Закончили общее растирание, теперь переходим к плечо зоне. Здесь мышцы растут вот так вот в обратную сторону лучами вот такими, да, треугольником, веерно, поэтому вдоль мышц растираем ребром ладони, открытой ладонью, потом одну на ребро, другую открытую и оставили палец, под палец гольным валик вот такой, все делается быстро, потому что это трение, и слышен шорох такой, ших, ших, ших, ших. да, у нас сейчас только трение, кинетическая энергия передается, трение и согревает и обратите внимание ошибкой будет если вы начинаете растирать так что стол качается видите стол мы не качаем ни в коем случае мы качаем только человек только поверхностно дополнительно чтобы стол не качался придерживаться его коленями вот мы будем валик соответственно под вот эту руку поменяли руки еще раз поменяли и переходим на предплечье шею так мягко Весь второй гольон валик под большой палец. Вот когда пошли проволины, это достаточно приятно. Добавляем элемент роллинга, когда у нас рука прокручивается вот так вот. Не меняя корпуса. Я вам говорю, чтобы раз не Перпендикулярно. То есть теперь поперек мышц растираем. И по вот этим диагонали уходим до конца до ягодиц следующая зона крестцово-поясничная быстро растираем можно на предплечье перейти вот как почувствовать тепло переходим на разворачиваем корпус на ягодичную зону здесь мышцы растут в противоположную сторону вот так вот значит мы продольным для этих мышц то же самое что с лопаткой только наоборот Переходим на локоть. Вот то же самое, что было с шеей у нас, да? Только теперь другая диагональ и рука уходит быстро быстро энергично стрением назад. То есть основа всех наших движений кровь, рим, межклеточная жидкость. Всю толкать снизу вверх. Получается, смотрите, чтобы я не ударил своей рукой, по его руке, да, я руку успеваю сжать в кулак здесь. Движение получается более массивное. Не короткое такое, а по всему телу, что естественно его больше прикрывает. И, соответственно, у некоторых позвонки бывают выпирают, асистет да. Старайтесь такую дианагму, чтобы не задевать по позвонкам локтем. Это достаточно болезненно, неприятно. Ч ⁇ рт, показываю. Видите, длинное движение. Вот. Это был сет. Номер один, растирающий. Да? В следующем свете мы поговорим о э, вибрационных техниках. Во всех ракурсах проверим вибрации. Это будет сайт номер два. С вами был Олег Алабудин. Подписка и приходите на тренинги.